Оздоровительная гимнастика для области поясницы очень хорошо помогает при возникновении позвоночной грыжи и истощении мышечных тканей поясницы. Расслабление мышц и стимулирование кровообращения также способствует смягчению боли.